Здорово. Привет. Это он там это в стенку залупает. Просто так это... А, хорошо, то Это моя еда. Окей. Ну, окей. Салют! Здравствуйте, Алекси! Здравствуйте, Привет, здорово. Алекси! Здравствуйте, Не, спасибо, хотя хорошее предложение. Зря отказываешься. <свят> ой пиздай врачалщики будешь заебал? не не буду заебать то лохо. да ты заебал пушистые сауны. но только так, тропинку Дефицит. существительная тропинка да Серый господин, да -да -да. вижу, что тратинку везет. Сука, чел охуенен просто, блять, не могу, блять, я бы на него. Чего, блять? Да. Yeah. Здорово, здорово. Почему, почему в темноте? А почему на свете должен быть? Ну, как бы... А свет почему в темноте? свет, это жизнь, а ночь, это спать. Сергей. Нет, не угадал. Нет, не угадал. Viewer, попал. В мире столько имен, блять, почему Сергей? Максим. Почему Максим? Не знаю, просто случайно что-то в голову приходится. Сусть, да. Нормально, нормально. Ну давай попробуй. Вот, угадай, угадай. Арсений. Мимо. <на> э хотя бы русское имя. Да, да, русское. <на sorte> э Дмитрий. Мимо. А Александр. <м gospel> Никита. Мимо. Родион. Блять, очень русское имя. Ну, типа. Четко, конечно. Че там почти из русских Константин. Мимо. Николай. Мимо. Мимо. Твою мать. Кто у меня еще? <сложно> так, это Владислав. Мимо. Владислаев. Мимо, конечно. Короче, все равно. Так. Сейчас буду всех одноклассников вспоминать по именам. Кирилл. Мимо. Ты, твою мать, кто ты вообще? Это человек, наверное. Ну вообще да, разумно. Так, а, Тимур это явно не русский. Пиздец, конечно. Это Роман Но все равно мимо. Эм. Михаил. Мимо. Ты не русский. Я не знаю больше. Окей, что я туплю? Сейчас я угадаю. Готов? Рандомайзер, блядь, сука, тучка. Генератор? Генератор случайных имен. Русских, нет, генератор русских имен. Генератор фамилии. Я сейчас ищу твою фамилию и отчество узнаю. Давай. Нам даже интересно. Так, пол муж... Ой, какой женский мужской. Готов? Давай, давай. Ты, Быков Игорь Григорьевич. Хуя та, хуя та, хуя то, Панин Максим Миронович. Блять, конечно Панин. Чё ты начинаешь? Я, я Самсонов Елисей Александрович. Нет. Егоров Вячеслав Максимович. Нет. Козин Артём Александрович. Ты так будешь бесконечно сидеть. Лев, Лев. Минаев Лев. Да, конечно Лев. Конечно Лев. Павел. Я больше похож, наверное, на крысу, чем на льва. Платон, конечно, Платон, Даниил. Да, да, да, конечно. Егор. Конечно, конечно, Егор, Олег, Олег. Очень приятно. Олег. Да, да, да. Да, нет, нет, твою мать. Олег. Ой, блядь, будешь Олег. Все. Блин. Мне надо. Олег. Григорий. Григорий. Нет. Владимир. Путин молодец. Руслан, русское имя, прикинь, русское, да, но нет. Э, Евгений, уже было было, да, да. Фухер, <сёк> так почему одинаковые имена? Все даже рандомайзер не видит других Эмирон. Эмирон? Эмирон, да? <сёк> не, Мирон. Нет. Мирон. Нет. С -с -с -с, блять. блять, Мирон, это что, русское имя, что ли? Да, прикинь. Пиздец. <сёк> Стефан. Стефан. Блядь, Стефан очень русское имя. Каждый день, блядь, вижу паспорта русских имен, и там каждый Стефан тупо. Каждый второй. Ярослав. Нет. Савва. Кто? Савва. Иванов Савва Демьянович. русское имя прям каждое слово, каждый раз. Я говорю, я... Вот русский полный фамилии имя, отчество, мужской, 10 имен. Так, Семен. Нет. Георгий. Бля, а я он... бы хотел бы стать Семеном из Бесконечного Лета. Я не прошел, кстати, до конца. Блять, Адам русское имя, ты Адам? Конечно, блять, Адам. Где И он? Ева, блять, у меня <laughs> еще вот здесь вот торчит. Скай, отпусти ее, устал, наверное, Валера. Нет. Г Глеб. Г, -г, -г, -г, г Глеб, нет. Макар. Блять, очень русское имя Макар рандомайзер давид нет пиздец Да все это все русские имена которые я, роман наговорил было да ему русское имя охуеть но нет николай подскоре николай саболя нет Ой, блять. захар блять, пиздец русское имя захар да ну нахуй я, блять, я это из быть. этой жизни выпилюсь если захар это действительно русское имя герман герман русское имя герман все я больше ничему удивляться не буду. Леонид. Ну Леонид похоже на русское нет. имя, но нет. Гордей. Блять, пиздец это. Это скорее какой-то это. Блять, да, туда скорее. Тимофей. Тимофей был уже. Федор. Нет. Я, по-моему, все перечислил. Оно редкое или оно вообще вот прям. Охренеть вас с таким именем. Охренеть, блядь. Ну, можно, можно охренеть, я думаю, да, с этим именем. Алексей, я уже не помню, что я говорил. Ну, давай по кругу тогда. Вячеслав. Нет. Иван. Николай. Даниэль. Даниэль, блядь, это русское имя? Через L. L, да, Даниэль. Ага, с апострофом Дани, апостроф L, да, конечно. Нет, нет, без апострофа, просто Даниэль. Нет. Через Блять, что ты, кстати, в школе не сидишь, 1241, какого хуя? А у вот. нас дистант объявили, мне вообще по кайфу. Ну, я, я вижу, ты прям подготовился к дистанту. Наушники модные, микрофон. Да ты меня игры снимал, игры снимал. Ничего, сколько людей у тебя? 163. Нормально. Это из активных зрителей или из... -за... Из -за активных человек 20 может сейчас. Я учитывая то, что три месяца <свят> не снимал. Нормально, нормально. Блять, Марк. Марк, блять, это русское имя. Ну, видимо. Эмир. Эмир, блядь, вообще похоже на русское имя, блядь. Э э э инфосотка. Нет, не Эмир. Нет. Серафим. Бля, надо будет сменить себе имя на Серафим. Вот заебатое имя. Давид говорил. Еми тоже Ярослав. Артур. Нет. Тива, ты ти, Ибрагим Русская. Аллах, Агбар, да. Сергей, я тебе сходу сказал, Петр. Нет. У тебя нет имени, просто скажи мне, зачем я тут учусь. Я не знаю, зачем ты учишься. Я тебе больше скажу. Ты скорее всего это имя уже говорил. И ты сказал нет. Нет, я в этот момент даже не начинал еще с тобой общаться, надо да нет. Ты что офигел? Так ты даже не предлагал тогда, что ты будешь угадывать. Насколько давно я сказал твои С самого начала почти. Филипп, Николай, Серафим, Марк. Ты назад пошел, да, по списку? Сергей, нет, тут просто уже родом я не вернусь уже назад. Мирон, Даниил, Николай, ой, э, Иван. Я тебе скажу, стоп, грубо говоря. Марк, Михаил, Роман, Даниил, Степан, Илья, Михаил, Владимир, Михаил, Дмитрий, Георгий, Дмитрий, Никита, Дмитрий, Даниил, Арсений, Артем, Матвей, Семён, Роман. Роман. Игорь, Елисей, Максим, Александр, О, Никита. Назад. Игорь. Нет. Алексей. Нет. Александр. Блять, куда... вот буквально только что было <с имя, и ты, блядь, его опять проскипывал. Игорь, Елисей, Максим. Вот. Максим? Да. Ты в этот момент не вобил, ты... Ты еще не предлагал тогда в угадайку поиграть, я ничего не ответил тебе. Нет, ты сказал типа... Нет, mm -hmm. я сидел, допустим, может быть, максимум сказал. Я на запись это все сижу записывал. Ой, ё Ну ладно, Максим. Никита, будем знакомы, блин. Надо было тебе дать, чтобы ты мое имя угадал, тварь. Блять, да какого хвоя мне это нахуй не дышит? Ну это был веселый контент, это точно беда. Ладно, Сейчас я угадаю число твоего рождения. Удачи, у тебя всего 31 попытка. 17? А? 17? Нет. 13? Нет. 7? Нет. 19? Ну это будет долго, нет. 7? Нет. Какого хрена одинаковые числа генерируются? 30? Нет. 23? Нет. Шесть? Нет. Девять. Окей. Первое? Нет. Второе? Когда, блядь, нахуй похуй стало. Один, два, три, четыре, блядь. Смотри. Я с таким же успехом тоже могу сказать. У тебя в промежутке от одного до тридцати одного рождения. Ну да, да, да. Ладно, смотри, сейчас вожу вот так по календарю сейчас вторник. Блять, хорошо поводил. Число прям число. Блять. Настройте календарь, чтобы у нас... Двенадцатое. Нет. Я пошёл с жопой, я ты совсем предложил, я же тебе сказал, от одного до 31, у тебя есть вариант ты ещё. Десять. Нет. Четыре. Нет. Пять. Нет. Шесть. Нет. Семь. Нет. Восемь. Давай ограничимся на десяти попытках еще, <с> дальше будет просто. <с> Давай рандомом. Двадцать девять. Нет. Двадцать. Решил задеть. Двадцать семь. Нет. <с> двадцать четыре. ты Победитель по жизни, блин 26 И, и имя взрал И числа пропустил Я не удивлен. Ладно, 26 20... У меня ещё есть 25 Да Неожиданно Нихуя себе, блядь. Апрель Нет. Пошел нахер Знаешь, это ты там, блядь, пальцом Начал, так же и продолжал Ой, бля... Ой, давно я так не смеялся... Бля... сейчас слезы потекли... Не плачь... Мне плакать надо... Ой. Мне кто-то занимался на протяжении 10 минут... Хуйня какой-то... У человек человека пытался информацию получить... Мы с тобой работать... Это Сыщиком, блядь, имён, когда-нибудь срабатываешь копеечку. Ой, с рандомайзером, блядь, на пару будешь... Так, ладно, это, знаешь, типа, так, нам нужно срочно выяснить его имя, я такой. Максим! Почему Максим? Игорь, пошло, Нам срочно нужно это имя. Это просто говно, знаешь, когда говорить, так, во сколько? В 8 часов. 37 минут. Две секунды. Особенно секунды, конечно же. Пока ты начнешь говорить, ты секунды прослешь, нахуй. блядь, никогда попасть не получится. Три-четыре, тридцать пять, тридцать... подожди. Нахуй я за это брался, да? Пашли в жопу. Самые неблагодарные работами или секунды по-тазам сказать? высчитываешь. Так, во сколько ты такой просто су сука И короче, такое. времени, блять, сколько там, нахуй? три на И когда нажал что то чувак такой, нет. В итоге все равно. И стал так, блядь, выкинул в Как этот Челик из фильма, по-моему...